Приветствую тебя! Это обзор от Мопорк и я трэш. Сегодня мы рассмотрим кое-что корейское. Нет, это не морковка, хоть и с перцем. Встречайте мамо по-корейски под названием Legend of Heroes. Или, как ее ласково называют разработчики, лох. Лашара представляет собой помесь жанров RPG и TBS. На твой выбор есть четыре героя. Мак Бури. Сыт в стороне, пока хилит союзников. Гладиатор мастерски понтуется мечами. Снайпер умело тырит килы на расстоянии. И корова делает все понемногу и от того страдает качество. Тебе предстоит собрать свою армию корейских уродов, так как сражаться придется не только в реальном времени, но и в пошаговом режиме, с с серией героев. В игре динамические бои, интенсивный пвп, 45 на 45 задротиков, интересный сюжет с великолепными составками и проработанный открытый мир. Игра бесплатна, нетребовательна и удобна в управлении. Так что вперед на защиту антераса в новый лох ММО Legend of Heroes. Кстати, при желании можно купить вещи за реальное бабло, тем самым помочь Ким Чен Ину наладить экономику Северной Кореи.